Доброго здравия, дорогие друзья! На связи Виталий Шанихин. Нахожусь в магазине AmVidio. И вот собираю свой iPhone Подарок от Владимира Мошкина, от компании Источник Энергии. Благодарю за подарок. Уже открывал, смотрел, просто блеск, просто радость. Огромная благодарность Владимиру Мошкину, компании Источник Энергии. Благодарю. Что-то, что уже снесла. Ладно. Ну, фигуру высшего пилотажа давай. Сейчас я тут стеклянную внутри и сделаю высший пилотаж. Да? Здорово, вчера отдохнули. Катались на этой штуке. Сиквей вроде называется или еще как-то у нее есть другое название вот добрались до дома и открываем подарок это вот чехол от телефона это вот коробка инструкция как им пользоваться и вот сам телефон. Просто блеск и радость. Он еще и включился сам, видимо, нажался на что-то. Сим-карта не вставлена. Ну, правильно, еще не успел вставить Зарядное устройство. Наушники. Переходник какой-то, наверное, от наушников к устройству. Это еще не знаю, открывается или не открывается. Вернее, вынимает. Аккумулятор разрядился, новый поставили. Ну вот, в общем, получил подарок за работу, в общем-то, несложную, за простую работу. Поделюсь с людьми информацией о компании «Источник энергии». Размещаю интересные записи на странице. Люди смотрят, обращаются за консультацией, спрашивают, как работает генератор, что можно получить, используя, значит... Токены, мегаватт-контракт, это токены компании Источник Энергии. Какую пользу они приносят? Какую пользу вам может принести генератор, когда вы его приобретете? Какую пользу принесет работа в компании, точнее труд? И вот как раз, сейчас смотрим мою страницу. Видно экран? А, не видно еще, но сейчас будет видно. Вот так, и сюда. Вот, в моей странице видно. Вот запись моя закрепленная. Здесь много всего интересного. И плюс еще в комментариях, то что новое добавляется, когда уже запись закреплена, нельзя тут ничего добавить. И поэтому вот все интересное я еще в комментарии. Здесь вот 38 комментариев, люди спрашивают. Я отвечаю. И вот что появляется, вот допустим, вопрос люди задают, а этот, ответ на этот вопрос есть, допустим, вот в одном из презентаций или вебинаров президента компании Александра Боброва. И я как раз эту ссылку беру прямо с этой же минуты, ее вставляю, если на нее нажать, вот откуда у компании возьмутся деньги, чтобы вот выкупить у населения мегаватт-контракты по цене 3100 рублей. И нажимаем и с этой же минуты, секунды, вот, сразу идет ответ на вопрос. Значит, правильно ли я понимаю, вы на данный момент продали 20 миллионов контрактов. По средним миллион по 10 рублей. В среднем там какие-то были больше и меньше. Берем. Ну, то есть интервью. Вот, и задают вопрос Александру, и он отвечает. И вот откуда сегодня берется электричество «Спасем нашу планету». То есть много всего интересного. Дарим подарки за репост записи. Условия акции по подарочным мегаватт-контрактам в закрепленной записи тоже ближе, в начале. Добавляйтесь в друзья Всегда рад общению с интересными людьми. Друг от друга узнаем что-то новое. Благодарю всех за внимание. Если видео стало вам полезным, можете нажимать «Нравится», делитесь. Всего доброго вам, всех благ.